Анализ результатов и корректировка курса После того, как вы начали создавать и применять свой онлайн-курс, наступает важный момент – анализ результатов. Но сам анализ выполняется не просто так, а для того, чтобы выявить ошибки, если они есть, внести корректировку в своем курсе. Но для вас интересным должно быть не этот очевидный вывод, а способы анализа курса в Moodle. Например, самый активный курс или опросы и анкеты в курсе или отчетность в курсе, в форумах есть аналитика, персональные сообщения. На этом наш модуль закончен, теперь вам предстоит написать небольшой эссе и представить цель, педагогический замысел и его решение, учебные задачи и результаты обучения, что освоить, к какому сроку и с какими затратами. Надеюсь, этот модуль был для вас полезным. До встречи в новом модуле!